В последние годы произошли очень серьезные изменения и серьезные достижения были достигнуты многими исследованиями, включая, кстати, нашу группу в области, которая касается диагностики заболеваний плода и патологии плода в первом триместре беременности. Дело в том, что это как раз как бы то окно, начиная от 11 и кончая 14-15 недели беременности когда мы можем видеть очень большое количество отклонений от нормы э, в плане развития плода, генетической патологии плода, включая хромосомные аномалии. И э, здесь очень важно э, определиться, как бы о чем идет разговор. Надо приходит пациентка и говорит, проверьте меня на все. Ну, честно говоря. На все проверить невозможно, потому что у пациентки достаточно даже крови нет в организме. Если все полностью выкачать, мы все равно на все не проверим. Поэтому очень важно здесь как бы факторы риска. Во-первых, семейная патология. Во-вторых, возраст. В-третьих, этническая принадлежность. То есть определенные заболевания мы видим среди выходцев, скажем, из среди Зинаморского бассейна определенные заболевания имеются то есть все зависит тут очень важно определиться как бы определиться сделать какое-то какое определение факторов риска чтобы знать на чем концентрироваться но в основном многие кстати из моих пациентов которые не живут в Соединенных Штатах приезжают сюда дважды первый раз в первом триместре беременности чтобы убедиться что с ребенком все в порядке и второй раз перед родами. Полеты в первом триместре, если шейка матка шейки матки имеет нормальную длину и нет угрозы выкидыша, абсолютно безопасны. Стюардессы, кстати, в большинстве линиях летают до 28 недель беременности постоянно. И мы не видим никаких проблем, как правило, у этой категории беременных женщин. И второй раз они уже приезжают где-то за месяц или за определенное количество времени посредством народа. И иногда первый приезд гораздо важнее второго. Потому что во время первого приезда мы делаем э, определение как бы биохимических маркеров на хромосомные аномалии. Э, очень важно выявление потенциальных врожденных поражений сердца, кстати, об этом мало кто знает, но врожденные пороки сердца – наиболее частая патология плода. И практически без квалифицированного осмотра никто не может правильно поставить этот диагноз. Очень важно понять, что все скрининговые технологии, включая забор крови матери для определения хромосом плода не являются стопроцентным. Вот это основная ошибка, которая в головах многих пациентов и, к сожалению, даже врачей. То есть все эти тесты говорят в какой вы находитесь в группе низкого риска, среднего риска, высокого риска. Даже в группе низкого риска определенное количество женщин Рожают детей с аномалиями, но их очень мало. Поэтому, как правило, если женщина удовлетворяется 99,8% гарантии, что все в порядке, дальнейшие тесты не требуются. Но у женщин высокого риска требуется дальнейшее тестирование для того, чтобы мы поставили точный диагноз. И здесь есть две, две методики. Одна так называемая CVS – CVS или биопсия хориона а, и вторая амниоцентез и как CVS, так и амниоцентез в квалифицированных руках а, минимальная опасная операция а, которая делается амбулаторно пациент приходит утром и через полчаса садится в машину едет назад домой и это единственное что дает нам стопроцентную гарантию того что ребенок не имеет хромосомных аномалий и опять же мы следуем четкой системе абсолютно логической построенной сначала мы делаем ультразвук мы должны точно определить срок беременности мы должны посмотреть чтобы мозг плода и все остальные органы выглядели нормально для этого срока дальше мы берем биохимические маркеры если все здесь нормально на этом заканчивается скрининг в первом триместре. Если женщина по каким-то причинам попадает в группу высокого риска, следующим этапом являются инвазивные процедуры, которые у нас широко проводятся для того, чтобы получить окончательный диагноз.